Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня вы смотрите второй выпуск э, Человека плиты э, Мы развиваемся, мы идем дальше э, Принимаем любую критику Хоть в комментариях, ну желательно конечно Все таки лайками, и, ну в общем Как хотите Сегодня мы в подтверждении Того что мы развиваемся становимся крупнее Будем готовить нечто большее чем креветки Мы будем готовить Лучшую закуску К пиву Это Друзья мои, раки. Они у меня вводятся где-то здесь. Где вводятся раки? На рынке. Не усложнее. Для начала нам нужно определиться, кого брать. Знаешь ли, ты где в раке больше всего мяса? Продавцы на рынках уверены, что в клешнях. Ты ешь клешни? Конечно, ты ешь клешни, так же как и я, но на самом деле больше всего мяса содержится в шейках или в брюшках раков, как их иногда называют. Поэтому лучше, присмотревшись к поддонам на рынке, взять раков подешевле, не помельче, а именно подешевле. Пусть клешни э, немного страдают в размерах, главное, чтобы было большое брюшко. Вот смотрите, это, например, у нас самец. Большие клешни и достаточно небольшое брюшка, большой панцирь. Вот эта вот барышня, она у нас сегодня нервная, как бы, ой, все. Клешни маленькие, но при том, что она гораздо меньше выглядит, брюшка точно такое же. Вот, как видно, все раки хорошо себя чувствуют в воде. Я их совсем недавно купил, привез и засыпал в раковину. Обратите внимание на водичку. Здесь у нас и пенопласт плавает. В общем, промывать их обязательно нужно. Желательно их даже промыть <coughs> дважды-трижды. То есть пустить воду, залить э, заново. Воду холодную, как бы они горячую не любят. Это достаточно хладнокровные существа. Итак, первая теоретическая часть. Раки-падальщики. Люди нет. Поэтому мертвых раков есть не стоит. К тому же, мясо раков очень быстро разлагается э, в естественных условиях, э, и это чревато достаточно сильным отравлением. Поэтому все раки, которые не подают никаких признаков жизни, слюсают вот так, должны отправляться в утиль. Не жалей денег. Э, в плохих ситуациях может даже половина приобретенных раков быть мертвыми, но... Пожалей лучше себя. Вот уже после первой помывки. У меня появилось достаточно неслабое кладбище кандидатов. Раки, еще раз повторяюсь, должны быть очень жилыми, понимаете? Можно тормошить, но если они вообще не подают признаков жизни, это опасно. Теперь перейдем к перечислению тех ингредиентов, которые нам, собственно, будут нужны для приготовления хороших, вкусных, вареных раков. Естественно, нам нужна вода. Я надеюсь, ты в этом не сомневаешься. Нам нужна соль. Наш секретный элемент сегодня сахар. Не рассказывай никаким барышням, что ты сюда будешь добавлять, но сахар прибавит ракам мясистости. Ну, собственно, придает, прибавит мясистости. Нам нужен укроп. Укроп точно так же, как и для креветок. Нам нужно соцветие. Можно засушенное, можно свежее. Нам нужен пучок укропа. И э, семена укропа там тоже буквально пара ложечек. Нам нужно молоко. Молоко берем самое-самое дешевое, самое никчемное, самое непитательное. Дело в том, что мы его пить не будем, его будут пить раки. Вот мы их сейчас дофильтруем в воде, а потом поместим в специальную ванную или в тазик, зальем молоком. Как я уже сказал, раки-падальщики, они едят все на своем пути, будь аккуратен. Поэтому молоко нам понадобится для того, чтобы они его попытались съесть. Ну, правда молоко ими практически не переваривается, поэтому оно просто прочистит их кишки. При поедании готовых раков у нас будет меньше дискомфорта, меньше лишних телодвижений. Можешь, конечно, Извратом с молоком не страдать, но я предупреждал. Также нам по аналогии с креветками тоже понадобится кориандр. Нам понадобится черный перец, горошек цельный и молотый и красный перец. Этого вот в креветках не было. Берем самый острый, жгучий, один стручок. У стручка хватит на 2 кило раков вполне. И не забываем о самом главном. Лаврушка. Нам нужна подливка. Раки можно варить с добавлением пива, с добавлением вина. Вкусы, естественно, получится разные, но не думайте, что от добавления алкогольных напитков они сразу и сами станут алкогольными. Нет, добавится только аромат. От вина добавится нежный такой вкус. Желательно вино брать красное изобелло, но это другой рецепт. Возможно, когда-нибудь мы к нему еще вернемся. Вот. я же сегодня буду варить раков на пиве и пиво добавит такой э, сладоватый хлебный привкус поэтому если вы уж ярый вообще противник алкоголя э, вы можете вместо пива э, приготовить э, в обычной духовке либо на гриле э, сухари из черного хлеба э, жмень в принципе нам нет, две э, хватит я думаю вполне вот. Но... Мне дешевле пиво. Пиво, естественно, обязательно светлое. Никаких спиртов. Во многих рецептах к ракам добавляют морковь и лук. На самом деле, лично я считаю эти ингредиенты излишними. Они помогают продать раков, но не более. Морковь прибавляет немножко красноты, а лук делает панцирь более глянцевым. Естественно, такие раки продаются лучше, но вкус от этих ингредиентов вряд ли становится сильно лучше. Поэтому я от них отказываюсь и тебе советую. А вот что нам точно нужно будет, это лимон. Один. Ну, можно два. Нам понадобится сливочное масло обыкновенное, всего лишь э, чайная ложка либо неполная столовая. Итак, на второй, третьей помывке мы избавимся практически от всех мертвых раков и приступим к пиршеству для нашей будущей игры. Мы всех раков перекладываем в тазик, либо в большую кастрюлю, как вам удобнее, и заливаем молоком. Вот вы смотрели пару кадров назад, молока не было, а тут бац и о мистика на самом деле это монтаж. Вот, и мы добрасываем последних раков, и что мы видим? А мы видим то, что молока не хватает. Но особо поэтому не переживайте, разбавляйте спокойно водой. Главное, чтобы раки постепенно все погрузились под свою среду пропитания. Ах да, э, настаиваться в молоке э, ракам можно ну, достаточно долго, конечно. Вот. Но я советую не менее получаса этой процедуре уделить Пусть они совершенно нормально наедятся Извиняюсь, <как> просрутся вот. И мы получим чистенькие раковые шейки в результате Не нужно будет морщиться, выклевывать, ничего Все будет отлично Мы переходим к следующему этапу готовки Ну, все ближе Наливаем кастрюли где-то на две трети Ставим на плиту Пока можно не включать. Переходим к следующему этапу. Нарезаем зелень, э, перец и лимон. Так. Кроп. Корешки нам не нужны, только стебли. Мелко можно не резать. Такого вполне хватит. Так как у меня... Две кастрюли, одна меньше, другая больше. Мне приходится немного извращаться, резать как-то вот долями. В принципе, тоже опять-таки крупно не, не нужно. Ой, мелко. Мелко не нужно. Или может, тоже я тремя вот так, кусками режу. В общем, а, и, и еще наш сушеный укроп. Опять-таки повторюсь, он может быть и свежим. Вот. И вот тоже. -то равный <смех> тремя долями. Отлично. Ну и опять-таки пока там наши раки бедненькие купаются в молоке. В принципе, практически все готово, включаем печку, бросаем зелень. Что касается сахара. Бросаем одну-две столовых ложки на большую кастрюлю. Все очень просто. Что касается соли, тут никаких сложных логарифмических линеек, ничего не нужно. Сколько литров воды, столько ложек соли. Все очень строго, потому что Хитин уроков своеобразный. Он впитывает излишек, он становится жестче, поэтому не нужно сильно извращаться. Политражу кинули и все здорово. Сейчас по чайной ложечке перца. Я напоминаю, у нас молотый и горошек. Так, ну и соответственно тоже а, лимон. Аналогично, как с креветками, немного выжимаем, бросаем И точно так же поступаем с нашим перцем Куда пьем? Так, ну-ка, молчи, не ну И, конечно же, лаврушка По одному листику Пока вода пробивается, естественно, да, сольную кусковую и сахар тоже не едим Все Размешиваем, замачиваем, чтобы все топло. Вот. Ну и ждем пока прогреется. У нас остался кориандр и масло. Мы его кинем уже ближе к кипению. Кориандр чуть раньше, а масло уже непосредственно после кипения. Ах да. Еще хочу поделиться такой небольшой информацией. Многих смущает то, что раки по цвету могут быть разные. Синие, зеленые, немножко желтые, красноватые. Совершенно этого не смущайтесь. Дело в том, что раки дважды в год, как минимум, меняют панцирь. Когда они поменяли панцирь? Чем они питались? Когда это что-то последний раз цвело или хрюкало или меукало? Все вот это вот когда сказывается на потоки веществ, которые впитывал себя рак поэтому могут быть совершенно два рака-близнеца один из них будет синий, другой зеленый и это вполне нормально как бы никаких отклонений от вкуса они все будут красными над моими кастрюлями уже идет небольшой дымок это значит пора насыпать кориандр в сумме вот, на 2 кг, одна ложка больше не нужно. Итак, обе кастрюли уже плавно начинают кипеть. Это значит, что пора бросить масло, э -э как я говорил ближе, в общем, приблизительно столовая ложка. Вот так вот на две кастрюли поделив ее, тщательно размешаем. И когда уже наш бульон начнет яростно пузыриться, мы выльем сюда бутылку где-то 0,5 пива. Я не буду это показывать, потому что, я думаю, второй раз на моем канале, уже второй выпуск подряд, я думаю, подписчики не выдержат таких душевных мук. Вот варево окончательно закипело переходим к закладке раков я вам сразу скажу если вы готовите не один, а в компании, если в компании есть девушки обязательно э, дайте выбрасывать раков в кастрюлю именно девушкам это непередаваемые эмоции нет, я вам даже покажу у меня есть хорошие кадры из предыдущих попыток снять этот выпуск. Берете их и заставляете, ну, дай-ка сюда. Берете их... Давай. И заставляете помещать этих ракообразных в кастрюлю. Прям в кастрюлю? Да, прям в кастрюлю. Заметьте, ни тени жалости. Вот просто ради этих эмоций это надо увидеть. Заметьте, вот все началось с фразы "бедные раки" и все. И вы посмотрите на эту искреннюю улыбку. Человек будет есть раки. Вот как-то у пацанов не так. Ладно, иди снимай, я разберусь дальше. В общем, кидаем раков. Все раки спущены на закрываем крышкой и пусть оно кипит смотрите <смех> небольшие раки, вот приблизительно как те, которые говорил я им хватит кипения около 15 минут если вы взяли почти амаров, то соответственно чуть подольше покипит ну и это в принципе не конец готовки после закипания мы их ставим либо остывать либо вообще на минимальный огонь Приблизительно на то же время. То есть моих я оставлю на 15 минут минимум. Есть у наших северных коллег в Скандинавии или где-то еще. Целая традиция называется Clayfish Party. Когда открывается сезон и раков можно вылавливать и, соответственно, есть, они заваривают этих раков и подогревают их в течение почти трех дней. Но ну, не волнуйтесь, три дня мы наших раков мучить не будем. Уже сварились практически. Вот эти морковка бы э, прибавила немного красноты. Но зачем она нужна, если не влияет на вкус? Вот у нас еще осталось три минуты кипения активного. Вот, Но ну, видно, что раки уже достаточно загорелые. Как я сказал, мы их потом пересаживаем на томление. чем есть раков да ни с чем просто самих их с чем пить ну так как мы их варили на пиве то логично предположить пиво а, но ну, в принципе можно и даже и не запивать но ну, это для особых бурманов вот а, что касается сервировки я обычно а, кладу а, лист армянского лаваша вот немножко а, зелени а, и точно так же, как креветки, поливаем лимоном. И все. Вуаля, приятного аппетита всем. Оставайтесь на нашем канале. На моем канале. Да. Что-то я с собой намы. Жрите рака, ставьте лайки, подписывайтесь.